Я тебе покушать принес. Это реально лучший чай. По очереди, пацаны, по очереди. Давайте. Давайте одинаково пейте только. Вот такая вот. Я, мне кажется, это просто гений. Как можно было такую настолько гениальную идею придумать. Шаурмаз дешираком. Это же просто. Всем привет! Сегодня мы снимаем бич закупку. На У нас есть 250 рублей. И мы, трое голодных самца, пытаемся выжить в этом жестоком городе. И будем сегодня делать закупку в этом замечательном магазине. Шаверма. У нас имеется два дауна. Безобразничаете? Я почему не снял, сука? Ходите, заходите. А? Вон дальше идем, по левой стороне твоя большая спина все загораживает. Два о вот у нас есть. такой или тогда, Нет, это шутка. Это за сколько? Стой, ну хватит одного помидора или как? Да, один помидор, один грец. Можно один помидор, один грец. Это за килограмм цена, да? Конечно. Нет, Погоди. за одну штуку. Малый. А У нас просто бич загубка. А, Не, можно большую-большую помидорку. Мы просто шаурму хотим делать. Настрое. А, Скажи, Чей. 50 рублей. Стопай, с тобой реально. Сосиски. Сосиска. Я или на рыбу сделаю. Нет. Здравствуйте. Привет, привет. Снимай меня, снимай. А я вчера с папа учил, он меня как по набережной протаранил. Ага. Мы с ним встретились. Он говорит, ты что делаешь? И мы с ним протаранили. Он мне до дома, мы же рядышком ждем. А, да, понял. И он меня таранил. Говорит, ты вообще тебя так, Божьего, не видишь? Давай хоть пройдем сейчас. Ага. Я вообще домой пришла Дуль, ты мой сладкий Так, а где сосиски взять, вот взять? Ага, спасибо, проходим Так, не фотографируй, покупаем пиво Покупать пиво? Да, покупаем пиво за то, что Нам предложили купить пиво за то, что мы фотографируем То есть, малолетнего хотели продать пиво Я не против Две штучки хватит Сколько? Три? Фух, блин, теперь распрощались Ради нового видео я готов на. А сосиски кто топор А сосиски нет. Сниба <сил> как оба принес Так, Эвард покупает сосиски. <сил> <сил> Вырежешь потом на. Съемка запрещена Вот облом нам будет, если херня меня выедет, я. 53 рублей О, нормально. 53 ну кому нормально недорого кому да, можно скидку мы потянем Три сосиски меньше 100 рублей обойдется вам шаурма при условии если у Эдварда есть помощь есть кетчуп. есть у кетчупа? Ты хочешь просто есть у нас есть у нас есть Давай нас со сгущенкой сделаем. Блин, ну это капец. По старинному рецепту у мы берем самый дешевый есть А нас есть есть Как? дорого а если на пакетик налить немножко мне фотографировать зона чуждения. а у вас есть дешевый кетчик а, а у вас есть дешевый кетчуп есть насколько он еще рублей что-то дорого Видите, если вы бы был свой я буду кади если хотите а мой... ну кади вообще классно да. да это роскошный метод да, спасибо нет. с грибочком так это считаю у нас будет а супер шагов как раз в звезде. Как раз звезд в скидки везде, потому что нас продают все, всегда везде. 15 рублей скидки Мне кажется, это был подарок, нет? А, написано, нет для продажи. Ладно, спасибо. я тебе сдаю. Ну нет, а если продавать, я тебе сдаю. Хорошо, подумай, Нас дают. Говорит, <свят> <свят> я тебе подарила же. <свят> пацаны, походу нас на, на обманули. Он считай, был подарок, что я нам его за 150 рублей, рублей продал. Сколько? сколько у нас ушло? Все в общей сумме рублей 100, да? Выше вот. снимай, тупой, что ли. Че ты держишь как чурка? Выше, Вы, вот. Сука, я не вижу вот на экран. уровне меня. А, ну все, понял. 115. 115, 115 рублей. При учении того, что у вас есть друг Эдвард, и у него есть лаваш, который. Сколько стоит Эдвард? И лаваш? свободная хата! И свободная хата, сколько лаваш стоит? А Шо... если это будет все криво, это не за меня. Сколько свободных гадостей, блядь. Все, голова, что ли? Уходи, уходи. Ой, я... Присядь тебе на рэпперок, я лакомил кусочек напоследок, ты берешь, ты. У меня когда камера в руках, я забываю все, что я делаю, где я нахожусь. И в том числе я забыл, что я только что потратил 100 рублей. А Ладно, ты да, развел друзей на еду? Ага, а, нет. Это, получается, вы меня развели? Что? Надеюсь, ребята нам задонатят, посмотрев это видео на следующую шаурму, да? Иначе мы умрем с голоду Пацаны, уму, пацаны, что-то мне уму. наш шавермо патруль напоминает Не, не, тебе кажется как Точно мы, мы новатор Да, да какой ты новатор? Что-то, что-то мне тоже это напоминает, пацаны Где-то это было, да? Да Странно Кажется, ты знаешь, типа, параллельные вселенные Сейчас дойдем до дома, чуть берехнемся. ха а, давай, доставай, что у нас есть? А, у нас есть. Да. Соткнись. Шапка Павел. Да, выбрасывай Подарок от карева. Спасибо. Который мы взяли за 15 рублей. Три сосиски. Один огурец. И один помидор. Только не бросай его. Еще у нас есть большой лаваш. Ты прям как хозяин, да, этой. Анбоксинг происходит на ваших глазах. О, он реально очень длинный. Я не ожидал от такой маленькой упаковки, такого большого размера. Одна. Да, на три штуки хватит. Паша, порву внутри. Над да, нададим. И сосиску старую, которая в холодильнике у тебя да. года. Пойдет? Да. О, привет, Стюк. Это, это не войдет Паша, в видео. Паша, тебе. Сосиски беша, урман, сигал. Другий мыл? Нет. Мы и след? Я бы в Сейчас выйдешь. Мы выбрасываем помидор, оставляем кожурки. Это шокер. Может... Давай до шираки поедем. И реально до шираки? Да? А что ты молчал, блин? Все, брат, да не до а помидор бросаю. А давай до шираки, шоур Прикинь, сколько просмотров наберем. Это просто миллион просмотров, чувак. Нам нужно порезать помидоры. Попробуйте готовки с яблоком. Острый доширак. Вот я и говорю, что мы сейчас делаем шаурму до шираки. Режем, нужно. Мы режем. Паша. Сибись. Сибись. сыбись. Паша там туалет есть? Сиди там какая-то. Мы позовем. Ты веришь, что шоу так режут помидоры? Не плевать, крезать шормастера помидоры. Здесь я шоу-мастер. Иди за полез. Ну-ка, тихо. Те структура будет разваливаться, понятно. Самое обидное, что можно сказать, шоу Знаешь, Филя, шоу-мастера каждый может обидеть. Но не каждый может успеть извиниться. Шор-мастер. Давайте сейчас ее это расскажешь. Давай говори. Вот знаешь, шоу-мастера не каждый может. Вот знаешь, шоу-мастера не каждый может. Каждый шаурмастер может выговорить нормальное предложение. Обс... Даже неправильно режешь. Так, не это. Это неправильно порезал. Вот знаешь, Паша, шаурмастер может обидеть каждый. И каждый может извиниться. Все, мы нарезали помидоры достаточно мелко. Не так мелко. место в туалете. Отрезаем попки. Паш, заткнись, Ничего не сказали. Вот, это омолаживающая маска. Нет, вон тот прилипнет. Это со стояком не надо его. Прилепи вот так. Это каждый шаурмастер это должен сделать. Это в чем секрет успешной шаурмы? Нужно попку от огурца прилепить на лоб. Вот и все. Вот это Паша пойдет. Дай мне сейчас чистый я с ним. На, на чистый Там нет вроде пыли <small> Че, Че ты смотришь? Вот здесь волосинки <э�> Это Эдвард, да Бля, у тебя мошки вылетают из мусорки Это ингредиенты для шаурмы Отойди, тебе сказали, иди в туалет <сюрка> Чистый белок <понимаешь? сюрка> Стой, нам надо теперь каким-то образом добавить доширак в шаурму Многими вечерами Эдвард подходит к окну и грустит Можно уже не грустить. <грусти>, Грусти. Серьезней. Грусти груще. Грусти груще. Плач. Пока шаурмастер основной отдыхает после очень серьезной и важной работы, очень трудоемкой. Я вам расскажу, как сделать шаурму с дошираком. Продегустирую это естественно. Ну и скажу, как вам вкус, структура, как там. Что там еще есть? Структура, вкус. <с voices> насыщенный Сюда встань, тут солнце светит такой. Нет, так не видно город. Видно? Сидим близко назад. Поскольку у нас шаурман, мне кажется, не сильно сытный, мы сделаем. Доширак! Нафиг ты это делаешь, придурок, он не будет фокусироваться. Поскольку наш шаурман, мне кажется, не сильно сытный, я добавлю в нее доширак! Любимая пища школьников, да и моя, в принципе, тоже. Скажу вам, насколько это вкусно или вкусно. Сами все увидите. Поехали. Ну вот и Паша пригодился. Паша отрезал лаваш. К сожалению, кривый. Дошарак, куда он летел, блин? Стоит только отвернуться, как животные, блин, налетят. Дошарак, до ударил, ударил, чтобы он знал. С вами. Да в туалет иди, я тебе покушать придется. Это реально лучший чай. По очереди, пацаны, по очереди давайте. Давайте одинаково пейте только. Прям горлышко так Не только горлышко. Греет душу, да? И сердце. Весь прикол. Я все пацаны В каком смысле ты все? Открываем. Замечательный продукт от бога. Конечно, я люблю кушать доширак сухую, ставь лайк, если любишь кушать доширак сухую. Открываем замечательную вторую приправу, где находится натуральное мясо, овощи, морковка, лук свежий. Заливаем. Берем тарелочку с зайчиками и накрываем наш доширак. Что сначала делать, сосиску, да, брать? О, будто бы ничего не было. Снимаем кожурки, открываем сосисочку на две части, насыпаем огурчики, помидорчики. И, конечно же самая главная приправа. В общем, наконец-то можно помыть руки. Теперь переходим непосредственно к главному блюду. Можно чашечку налить в стакан и запивать просто. Так. Вот такая вот. <свист> я, мне, кажется, я, мне кажется, я просто гений. Как можно было такую настолько гениальную идею придумать шаурмаст с дешираком? Это же просто... Теперь эту херню нужно как-нибудь завернуть. Попробуй завернуть. В общем, как-то я смотрел за шаурмастерами, они вот как-то так это делают. А это сложно, непонятно. <свист> в общем, как-то так это выглядит. И ставим нам 2 минуты. <свист> Какая разница? Я не знаю, насколько нужно ставить. А теперь... Ой, блин, она... Что-то ей плохо, пацаны. Надеюсь, это будет вкусно. Давай. Сегодня это Да все, снимай меня. Есть уже буду, Она не доживет. Смотри, какое небо красивое. Посмотри, сними небо. Ну, поближе подойди. Что ты, блин, снимаешь? Меня снимай. Стой, Тура ноль. Даже не ноль, мы но тусаним. Вообще специально, чтобы шармани не остыла, я буду есть ее в бане. Специально, чтобы шармани не остывал. Вообще специально, чтобы шармани не остывала. Я опять сказал, остывала. специально, чтобы шармани не остывало. Специально, чтобы шармани не остывала. У Эварда в доме есть кабинка, рассчитанная на одного человека и соответственно на одну шурму. Итак, продолжим кушание. Структура минус один, я уже сказал. М -м. Нотки доширака широко присутствуют. Дают о себе знать. Шаурма, безусловно, теплая. Спасибо Бани за это. Камушки, пыл такой. Привет. Ой, что-то все сыпется. А люди Хаманский бы явно не одобрил, но мы парни простые. Кушаем шарму с дошираком. Да заебали, вот потом, когда баньку пойдет, докушает. Понимаю. Честно, если бы не доширак, она была бы очень невкусной. Ты уберешь это же? Нет. Жарко, Жутко жарко. Можно подвести итог. Вот, ребят, давайте подведем итог за наш сегодняшний э, вечер. Мое личное мнение, то что не нужно строить фигней, а не издеваться над собой и готовить такую эку. С дошираком неплохо. На этом все. Ставьте лайки за шаурму с дошираком. В принципе, если вы купите нормальный лаваш, то вы тоже можете так поэкспериментировать. Возможно, у вас получится нормальная шаурма. Меня в очках видно. Особенно если вы узбек. Ну вот, засветился, хоть где-то где засветился, известного видеоблогера Филипена. Да. Деньги потом заплатишь. Да. Давайте. Лайки. Подписка. Эд, Эн, слышь!